Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я приобрел себе самый настоящий истребитель Су-57, самолет пятого поколения, который способен не только сам летать, но еще и водить с собой целую ватагу дронов для поражения, собственно, всякой разной техники противника. Не так давно этот самолет появился в игре Microsoft Flight Simulator. Я его незамедлительно купил и намереваюсь опробовать. Ракеты вроде на нем здесь не предусмотрены, но надеюсь, что это пока. Возможно, когда-нибудь можно будет прицепить и полетать с ракетами, повыполнять какие-нибудь задания. Сейчас же у нас имеется просто голый самолет, в него можно заправить топливо и посмотреть, как он себя будет вести в воздухе. Итак, мы с вами находимся на Земле в аэропорту Емельянова, город Красноярск. Начинаем изучать наш самолет. Так, странно, что у меня мониторчики тут не работают. В темное время суток они почему-то работали, а в светлое как-то вот не очень. Давайте осмотрим самолет снаружи. Что у нас тут есть? У нас тут вроде все хорошо. Двигатель, говорят, не запущен. Надо запустить. Но перед этим проверим уровень топлива. Зальем. 47% нам должно хватить. Давайте будем заводиться. Левый двигатель пошел. А мы пока в кабину так что у нас тут в кабине интересного в кабине интересного написано педали педали чтобы никто не перепутал подвесная система система подвесная ну, без ошибок американцы и англичане у нас не могут русский язык для них очень сложный поэтому система здесь с двумя м и что такое такуть, только ПРК? Такуть, такуть Такуть Такуть Ну не знаю, что такое такуть Но, наверное, это очередной надмозглый перевод российских каких-то инструкций Все остальное вроде нормально, все остальное вроде в порядке Двигатели у нас уже вышли на малый газ Можно, в принципе, вылетать Мы очень быстро набрали высоту в 3000 футов. Пора убирать шасси. Интересно, как быстро он наберет скорость крейсерскую, которую развивают все остальные самолеты. Давайте над землей пролетим, чтобы нам было понятно. Оба! И уже 800 километров в час. Еще немножечко и преодолеваем звуковой барьер. Летим, пугаем всех коровышек деревенских жителей. Вот так легко, легко и просто, и очень быстро мы преодолеваем каких-то 38 километров и оказываемся над городом. Это Красноярск. Отрисовка объектов один в один, за исключением мостов. Мосты у нас выглядят по-другому, конечно. Ну, я думаю, если на максимальных настройках играть, мы увидим именно то, что там должно быть. А так в целом планировка соответствует реальной. Я даже свой дом здесь нашел. Он тут есть. Вокруг него даже полетал на разных самолетах. Давайте попробуем сделать какие-нибудь фигуры высшего пилотажа. Ну, например, бочечку. Как у нас Су-57 делает бочечку. Прекрасно делает, отлично делает. А в другую сторону? Ну, тоже шикарно. Пойдем на мертвую петлю. Давайте немножко разгонимся. И пошли вверх. петлю выполнили отлично вот из пикирования он выходить не любит он так любит пикировать но сам вниз довольно таки сложно реагирует на выход из пикирования но это вообще в принципе нормально для всех самолетов если бы мы так летели в реальности да еще и на скорости звука у всех бы здесь повылетали стекла можно заглянуть кому-нибудь во двор. Посмотреть, как там все устроено за шлагбаумами. Выполняем левый разворот. Давайте сделаем свечечку. Свечечку вертикально вверх. Поднаберем немножко скорость. И вот здесь, прямо над центром города, сделаем свечечку, чтобы народ офигел. Пошли. оба на. И вот так свечкой уходим в немо, практически вертикально. Что интересно, скорость падает достаточно медленно. Мы уже преодолели высоту в 15 тысяч футов. На высоте в 30 тысяч футов летают коммерческие авиалайнеры. Мы прям уже ее достигаем. Какой практический потолок у этого самолета пока непонятно. Но скорость падает. Мы немножечко опустим нос. Так, а что это было? Самолет на грани сваливания. Ну да, 42 тысячи футов. Это вам не баран чихнул. Это высота, на которую уже и кислорода-то нету. Вот он и разгоняется едва-едва. Но, в принципе, на 40 тысячах футах он себя чувствует довольно-таки неплохо. Держится в воздухе, даже набирает скорость. Интересно, сколько ему тут потребуется, чтобы скорость звука набрать. Довольно резво, но как-то на земле вроде было порезвее немножко. Давайте еще одну свечечку вверх сделаем и посмотрим потолок в динамике. Сейчас наберем максимальную скорость. Ну ладно, давайте с 500 вот так. Ах, уже не хочет. Уже не хочет так резво идти вертикально вверх. Уже хочет свалиться. 45 тысяч футов. Нос опускаем. А то будем сваливаться. Правый разворот. Опа. Опа. Все. На этой высоте ему уже плоховато. 50 тысяч футов. 15 километров. Не так уж ему здесь и хорошо. Я пытаюсь совладать с этой болтанкой. Просто стабилизировать этот истребитель и развернуться. Сбросим газульки, будем просто падать. Ой, как мы далеко улетели-то от города. Мы очень далеко улетели. Придется возвращаться. Так, а что мы хотели? Мы еще хотели блинчик сделать. Давайте сделаем блинчик. Блинчик. Это надо скорость поменьше сделать. И руля дать хорошенечко влево. Не делает он блинчик. Что-то не хочет прям. Может быть система стабилизации включена. Давай-ка сбрасывай скорость. О. Но это не блинчик, это какая-то фигня. Это тупо штопор неуправляемый. Можно, в принципе, и так летать. Летать несложно, садиться. Не все умеют. А летать умеет даже камень. А вот и блинчик появился, смотрите. Красиво, да? Красиво. Ну, на самом деле, это штопор. Давайте будем из него выходить. Газ в пол, нос вниз. Набираем скорость. Выходим из штопора. Ну, в смысле, из пикирования. И держим курс на город. Город. Есть в нашем замечательном городе одно такое место, где раньше был настоящий аэропорт Там самолеты садились, взлетали Я был маленький, даже оттуда взлетал один раз Летели мы в Новосибирск А сейчас это место застроено домами Район называется Взлетка Ну так, памяти аэропорта есть там одна улица, которая раньше была взлетной полосой. Сейчас мы на нее выйдем, попытаемся по ней пройти. Да. Ага. Вот эта улица была взлетной полосой. Вот здесь мы сейчас как раз над ней летим. Сейчас от аэропорта уже ничего не осталось. Тут какая-то у нас военная часть всегда была. Топливо у нас осталось 35%. Довольно быстро сжигается топливо. Надо потихонечку уже думать, как нам уйти на посадку. Жрет топливо он не слабо. Давайте полетим обратно. И опять, буквально несколько минут, и мы преодолеваем 40 километров до аэропорта. Для этого самолета это вообще не расстояние. Аэропортов у нас два. Справа нас приглашают в Черемшанку, но мы летим в Емельяново. Туда, где написано «Вход в круг». Кто-то его у земли несколько потряхивает, замечаете, да? Потряхивает так. Так, где-то здесь уже должен быть дальний привод аэропорта Вемельянова. я не очень хорошо сейчас ориентируюсь не наблюдаю полосу визуально давайте сбросим скорость чтобы нас не трясло так вход в круг я заблудился черт возьми я заблудился так, да, где аэропорт? А, все, понял. Немножечко не тем курсом зашел, за курсом не следил, естественно сосредоточился на пилотировании аэропорт у нас сейчас он там слева вон мы его как раз пролетаем взлетно-посадочную полосу сейчас зайдем почти по всем правилам и будем сажать наш истребитель Так, так, так, так, так, так. Ну и где-то здесь нам надо выполнять четвертый разворот. Давайте выпустим закрылочки, выпустим шасси. Ах, близко мы к полосе. Ну, надеюсь, получится нормально сесть. Сваливается этот самолет примерно на 150 км в час, поэтому я держу чуть-чуть побольше. Сейчас его аккуратненько к полосе притрем. Малый газ. И тормоза. Немножечко раскадровка. Это у меня почему-то после последнего обновления Microsoft Flight Simulator на земле почему-то вот такая раскадровка происходит. Но в воздухе как бы все нормально. Давайте давайте отключим краны а, подачи топлива в двигатели. Все. Ага, Надо вот так делать. Тык. И Готово Тык и все И двигатели у нас глохнут Вот такой самолет